Я приветствую всех зрителей телеканала Форума Свободной России. Сегодня в студии с вами я, Даниил Константинов, а в гостях у нас публицист, историк, прошлый диссидент Александр Скобов. Александр Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Даниил. Есть такая точка зрения, довольно популярная среди наших коллег по оппозиции, что вот эта большая зачистка остатков оппозиционных структур и независимой журналистики в России, которую мы наблюдаем в течение. Последних месяцев это некота, некая такая предвыборная активность властей: что вот сейчас пройдут выборы. А Путин и Единая Россия получат нужный им результат, и все это закончится. Подобное рассуждение можно было услышать и вчера по поводу состоявшегося у главного редактора расследовательского агентства инсайдер Романа Доброхотова и его родителей обысков. И э, я знаю, что вы придерживаетесь иной точки зрения на этот счет. Вы могли бы поделиться с нами? Да, конечно. Но это примерно так же, как говорить, э, что вот э, не надо было Алексею Навальному приезжать в Россию, э, Кремль бы так не озверел. Вот он так озверел, потому что э, Навальный его разозлил своим э, демонстративным неподчинением кремлевским правилам. Вот не надо было выходить э, на митинги в, в защиту Алексея Навального, когда его арестовали. Кремль бы так не озверел, потому что тоже он звереет от э, того, что э, люди не подчиняются диктуемым им правилам. Э, но э, дело-то в том, что действия кремля они не носят реактивный характер на самом деле это не какая-то импульсивная реакция на возникшую конкретную проблему это последовательная линия которая отражает общую тенденцию закономерную совершенно тенденцию перерастания путинского авторитарного режима в режим тоталитарный вот если мы посмотрим э, все э, законодательство, так называемое законодательство, которое э, сегодня фактически дает властям возможность э, закатать в асфальт любую легальную оппозицию, э, любую э, независимую журналистику, любую независимую правозащитную или какую-либо еще общественную деятельность, ведь вся эта законодательная база, она выстраивалась годами. Она э, имеет многоуровневый характер, она состоит из э, целого ансамбля э, законов запретительных, которые сами по себе кажутся э, ну, непринципиальными, перекрывающими не полностью далеко возможности независимой общественной деятельности. Каждый из этих законов в отдельности может быть э, и э, можно обойти. Найти какие-то пути все равно для продолжения деятельности. Но э, в ансамбле они образуют непроходимый чистокол. Ты начинаешь один колышек обходить, а там другой. Ты его начинаешь как-то обходить, а там третий. И фактически это минное поле, э, которое уже физически невозможно пройти на какую-нибудь мину, не наступив. Э, и вот эта законодательная база, она выстраивалась совершенно независимо от каких-то реакций властей на какие-то конкретные возникшие проблемы, угрозы, какие-то события. Это общая закономерная тенденция развития путинского режима. Вот в чем заключается моя точка зрения. Поэтому бесперспективные мне представляются попытки Сохранить какие-то возможности легальной независимой общественной деятельности при этой системе, как-то подстроившись под правила, которые она диктует. Она будет душить и дальше любую независимую и тем более оппозиционную общественную активность. То есть вы считаете, что Роман Доброходов публично отказавшись в довольно дерзкой форме выполнять требования Кремля о том, чтобы маркировать себя как иностранного агента, вы считаете это правильным шагом? Я считаю это правильным совершенно шагом с его стороны. И ну, это то же самое, что с Алексеем Навальным и его соратниками. Не они инициировали процесс удушения остатков каких-то политических свобод, еще существующих в нашей стране, они не дали удушить их как бы незаметно, чтобы на это никто не обратил внимания. Они своими действиями привлекают к этому внимание. И точно так же Роман Доброхотов привлек внимание лишний раз к тому, что этот процесс происходит. То есть, по-вашему, все остальные, кроме Романа Доброхотова или, скажем, Алексея Навального, кто покорно исполняет обязанность по самомаркировке себя как иностранного агента, например, они поступают неправильно? Я бы так не сказал. Если какое-то средство массовой информации действует на территории России, и хочет продолжать действовать на территории России. А если оно не будет маркировать себя таким образом, его просто закроют. Оно в зоне досягаемости карательных структур путинского режима. Ну, возможно, ради того, чтобы сохранять еще какое-то время. Все равно, удушат, все равно удушат, но позже. Но ради того, чтобы сохранять такую легальную возможность, ну, на такой компромисс, может быть, можно пойти. Но что касается тех каких-то медийных проектов, которые уже базируются в недосягаемости путинской охранки, ну, им нет абсолютно никакого смысла подчиняться этим правилам. Возвращаясь к первоначальному вопросу нашего интервью, все-таки, как вы думаете, вот когда пройдут эти злосчастные сентябрьские выборы в Государственную Думу, ослабеет ли натиск властей? Чего нам ждать после этих выборов? <связь> натиск властей не ослабеет. Просто сами по себе эти выборы. Это еще один шаг к выстраиванию системы которой э, на поверхности э, не будет никакой легальной оппозиционной деятельности, никакой легальной независимой общественной активности. Э, значит, не будет э, представлена оппозиция в э, представительных так называемых органах, э, там, Государственной Думе и региональных парламентах. Э, не будет э, она фактически допущена к участию э, в избирательной кампании которую хотя бы можно было использовать как трибуну в какой-то степени. Но э, многие понимают, что пройти э, в Думу все равно не дадут, но хотя бы во время избирательной кампании можно ее использовать для агитации. Там есть какие-то э, законные возможности требовать какого-то эфира, в том числе и на э, федеральных телеканалах, допустим. Но э, я э, не уверен, что даже те хоть сколько-нибудь оппозиционные кандидаты, которые сегодня э, еще не сняты с выборов, не будут с них сняты э, до сентября. Э, э, вот. Мы еще можем увидеть сюрпризы здесь. Ну точно так же э, в нынешнем формате путинского режима для него совершенно неприемлема э, независимая расследовательская журналистика. То есть будут продолжаться э, преследования тех, кто занимается независимой расследовательской журналистикой, будут нарастать преследования независимых правозащитных организаций, будут продолжаться преследования независимых адвокатов, которые фактически тоже играют роль правозащитников. Они уже сегодня фактически не могут выиграть никакого процесса судебного у политического, во всяком случае, у путинского режима, в лучшем случае привлечь внимание, опять-таки, общества и засвидетельствовать, и представить аргументированное доказательство, что происходит произвол и беззаконие. Вот это тоже становится уже неприемлемо для путинского режима, это будет продолжаться. А что еще неприемлемо для путинского режима, я это спрашиваю, потому что вот на фоне последних событий со снятием из, из избирательной гонки Павла Грудинина, с попыткой, видимо, снятия скандально известного депутата-коммуниста Бондаренко, звучат уже шутливые предположения о том, что вскоре и КПРФ, может быть, объявлена экстремистская организация, как вы думаете? Я не знаю, будет ли объявлена экстремистская организация КПРФ, но я, например, знаю, что в каких-то регионах отдаленных местные организации КПРФ подвергаются прессингу со стороны местных властей ничуть не меньшему, чем, допустим, та же партия Яблоко или какие-то другие оппозиционные или хотя бы полуоппозиционные структуры. Тут все э, по-разному в регионах, и тут э, все, чем дальше от э, Москвы, тем, э, в общем-то, э, более дикие нравы. Э, поэтому э, прессинг на КПРФ вполне может нарастать тоже. Э, я не знаю, э, будут ли ее э, там снимать с выборов, как-то запрещать или нет, скорее, скорее будет другое. Я вот не так давно э, высказал предположение, что, может быть, Кремль попытается из четырех э, вот этих думских, в общем, лояльных, во всяком случае, на уровне их руководства лояльных по отношению к Кремлю партий, э, создать что-то типа э, общего фронта, какие были в псевдо-многопартийных режимах Восточной Европы в период доминирования там Советского Союза. Это фактически была разновидность однопартийной системы, но оформленная под якобы существование нескольких партий, которые объединены в единый фронт под руководством правящей, Имеют общую с ней программу, не конкурируют с ней на выборах. Места в парламентах распределяются заранее по квотам. Ну и вот, возможно, что-то вроде этого попытается из этих четырех думских партий в дальнейшем Кремль создать. Слепить вот такой какой-нибудь патриотический фронт. Увидим. В классических тоталитарных режимах прошлого, на которые принято оглядываться, оценивая путинский режим, можно видеть то, что эти режимы формировались стремительно, буквально сразу же после прихода вождей этих режимов к власти, Ну, в течение буквально нескольких лет. Путинский режим уже довольно... Долго правят в России, пошел 21 год, и вот только-только на 21-м году происходит вот этот вот поворот к тоталитаризму. Причем он происходит на фоне, на самом деле, падения популярности самого Путина, и уж тем более его марионеточной партии «Единая Россия». Может ли случиться так, что тоталитарный режим полностью сформируется уже к тому моменту, когда он будет вызывать полное отторжение общества? Может так случиться, и э, это, э, в общем, некоторая надежда э, на то, что он э, в чисто уже тоталитарном виде долго не просуществует. То есть это может быть тот случай, когда только-только сформированный тоталитарный режим будет опрокинут? Я не исключаю такой возможности. Ну что ж, будем надеяться на то, что все это произойдет и произойдет не так уж не скоро. А я имею в виду крушение режима, даже если он достигнет тоталитарной стадии своего развития. Ну а с вами были Александр Скобов и Даниил Константинов на канале форума Свободной России. Оставайтесь с нами, смотрите наши выпуски, подписывайтесь и не забывайте нажимать на колокольчик, так вы будете получать обновления о наших новостях. Спасибо большое и всего доброго.